И Америка будет пуста. Все. Конец Америки. Сегодня нельзя. Красной конницы не будет, Курской битвы не будет, танков ничего не будет. Сегодня все играют деньги. Но доллары жалкие, грязные. Я могу при вас э, сейчас вот сжечь этот доллар. Это грязная, мерзкая валюта, которая, так сказать, ничего нам не нужно. Нам нужен наш рубль. Наш рубль, он хороший, он обеспечен деньгами. Золотом, металлами, нефтью, лесом, нашими рабочими. Нашим лучшим потенциалом этот грязный доллар ничем не обеспечен. Вот война сегодня идет против этого грязного зеленого доллара. Мы будем сжигать везде американские э, так сказать, э, флаги, уничтожать американских дипломатов, бизнесменов и сжигать их грязную валюту. И нас поддержит весь мир. Мусульманский, арабский, Иран, Афганистан. Афганистан же вышел из-под контроля. Если Афганистан вышел из-под контроля этой жалкой страны этого грязного доллара, то Россия тем более выйдет. Нам не нужна эта грязная политика. И Европа выйдет. Америка спасает себя. Но она не спасет себя, если с нами не договорится.